То есть я бы всегда смотрела а, на ребенка, на семью очень комплексно. да, То есть и, а, вот такой подход, когда не брать там только одного ребенка или там только одну учебу и ее рассматривать. Всегда, даже когда происходит стресс на учебе, очень важно а, то, какие отношения с родителем, какие отношения в классе, с педагогом. То есть вот такой некий комплексный mm -hmm. подход, не углубляться в одну точку, а именно попробовать расширить взгляд на ситуацию. Потому что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 Ты веришь в это? А родители верят в это? Ну, она смеется. <смех> смеется. Подожди, я сказала уже, я прошу ей связать мне тунику на пляж. Говорю, мне надо. Она говорит, подожди, у меня очередь. <смех> уже <смех> очередь заказов. Настя, поздравляю. А э, то, куда ты поступаешь, оно как-то связано с этим? Это тебе поможет образование? Ты ну, еще я решила? еще не знаю, куда поступаю, но, наверное, а, это что-то связано с иностранными языками. Вот. У меня одна дуда. да? <смех> <смех> <смех> <И> она <смех> хорошо работает. <смех>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 Но сейчас мне это никак не помогает в дальнейшем. Ну, вот тоже вопрос: помогает ли оно в дальнейшем? Или ну, оно сейчас тебе дает какую-то дисциплину. Зато я, ну, да. Угу. Мне кажется, что я из-за спорта стала какой-то дисциплинированной. Я много где побывала на соревнованиях, без мамы. Mm -hmm. И то mm -hmm. есть как-то научилась самостоятельности какой-то. Вот. Опять же, осанка, да, здоровое. Ну, осанка, тела, не да? знаю. Здоровое тело тоже это спорный вопрос. Вот, потому что физкультура ну, лечит, а спорт калечит Ну, зато это правда действительно выливает. Вот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 Ну, на самом деле, вот такие мелкая моторика, это же еще и тоже да, залог жили. от стресса, что да. когда можно успокоиться, вяжешь и все, все тревоги связал Что-то медленное, монотонное, да, вот раньше Успокаиваю. на Руси почему садились, да, женщины все вместе лепили пельмени, как будто бы успокаивались и...